Огурец малыш. Вот такой. Не F1. Просто малыш. Кустовой. Ультраскороспелый. Значит. Плодоношение на 30-40 день. Ну, может и не на 30-й. Это слишком. Но хорошо. Ладно. Дальше что. Салфетка. Два слоя. Вот так вот. 17 штук. В пачке. Разложил. Прикрыл. Залил водой Поставил час, чтобы пропиталась пленочка Потом целлофановый пакет 5 июля выставлял Сегодня 8, то есть 3 дня Температура, ну скажем Утром плюс 20, в обед Наверное плюс 30 Вот в таком режиме, а росточки вот такие Бывают вот такие вот Проклюнутые чуть-чуть 0,5 сантиметра, а бывает ничего Порядочные такие, сантиметра 2 Вот Пролил горшочки хорошо, чтобы было влажный мягкий горшочек был разложил, ну, сейчас буду просто пальцем туда вот раз вот так вот немножко и сверху еще вот так вот раз и сверху вот так вот вот такая технология глубоко не надо, он потом развернется там еще чешуйки, может быть нужно будет помочь скинуть а, сверху пленкой и буду ждать сходов Вот так округ саллофаном. Это чтобы земля не пересыхала, была влажная. И забыл сказать, что почти стопроцентная схожесть из 15. 15 зашло. 2 что-то не дали ростков. Но это может быть даже объяснить. Просто случайно. Вот другую пачку возьмешь и будет все всходы. И по количеству. По-моему, там было и 20, и 22 ну в этой вот почему-то написал 18 Но одной где-то нету затерялась в наличии 17 Ну ладно Три дня Прорастание Потом горшочки Все. 8 июля Теплицу подготовил Под второй оборот Пророщенные Вот, но немножко лирическое отступление Был сегодня в магазине с утра Цена огурцов местных 15 рублей килограмм. Можно подумать, а куда ты сунешься? Ну, на 15 как-то было уже раз, но потом цена поднимается. Я считаю, если сейчас вот высадите в стаканчики на проращивание, пока тыры пыры, пыры, это пройдет где-то дней 40-45, а может и 50, там цена, естественно, повыше, повысится вверх. На рынке, по-моему, вчера или по, вчера бабки по 100 рублей продавали. Нужно, сейчас, наверное, пойду все-таки на рынок, или сегодня, или завтра, по, уточню цену, как, какие бабки продают. Дело в том, что местные, это местные. Э, это кто, дебил? Дебил. Он, он не понимает, что такое. Местные думают, о, хорошо. Ну, не китайский, это хорошо. Технология та же, что пестицидами все заливают, чтобы сорняки не росли. Я же пестицидами вообще не пользуюсь. А потом химии заливаю, чтобы они росли. Потому что э, что будет с огурца? Что в огурце будет, если и там ничего не будет? Только дождь польет и все. Там просто будет H2O и больше ничего. То есть нужны какие-то химические элементы все-таки. Тут-то вносишь травяной настой и залу, Все натурально, в, в нормах, в пределах. А там херачишь, чтобы побыстрее... Сейчас все коммерсанты. Вы посмотрите, какие частные поликлиники. Зуб вырвать! 8 тысяч! То же самое на полях. Там что, другие люди? Да такие же фермеры, такой же менталитет, такой же настрой, как можно больше заработать. Больше там ничего нету. Вот у и все. Заливают пестицидами, чтобы... Ну это для удобства, чтобы ничего не росло. Если вы пестицидами заливаете возле дома, бытовыми, оно месяц и все, и потом начинает опять расти. Там же херачат, чтобы все лето не росло ничего. То есть в несколько раз больше. Возьмите нитратомеры, померите, какие уровень нитратов в огурцах. Помидоров, чем угодно. Тут другой момент. На будущее. Почему я огурцами занялся? Ну, потому что они быстро растут. Есть вообще огурцы у меня вот в пачках, которые через 30 дней и все, уже плодоносят. Ну это фуфло, -фу, это просто реклама, не может быть такого. 40 дней вот отсюда нужно э, выходить. И не меньше, потому что э, разные природные условия. Понимаете, один огурец ты, конечно, поливаешь, но может и перелил, потому что он маленький, корень, корешок. И для этого корешка нужно меньше воды. А ты его перелил, вот он уже, уже не 40 дней, а, скажем, 45. 45. Понимаешь? Другого солнце жарит. Вот уже не 40 дней, а 50 все. Ну, жарит, он немножко подсох. А ты его немножко воды не полил, Потому что нюансы есть такие. Поэтому наверное на 50 дней нужно рассчитывать. Но тут теплица, вот с этой теплицей я посчитал 200 там с чем-то кустов, если по 3 килограмма. А это вполне реально. 3 килограмма с куста. Потому что меня на огороде я садил, было реально 3 с чем-то там. Ну, я беру 3 по минимуму. Рубля. вот с этой площади э, я сниму если по 100 рублей 60, там 2000 ну пусть 60 вот смотрите до пенсии мне осталось э, 10 месяцев а говорят что можно прожить э, если такое мнение что можно прожить на 5000 ну то есть 5000 умножить на 10 на 10 месяцев получается тысяч. а мне тут 60 с копейками вот я, я не меньше 100 буду продавать но я надеюсь, к тому времени, когда это все наладится, уладится, цена будет 100. Ну, кстати, два дня назад я ходил, бабки по 100 продавали. Это я сегодня зашел в магазин, ну, просто удивительно, 15 рублей. Не, ну, местные, не местные, но все равно, там и пестициды, и гербициды, и все, вся эта теблица менделев. Ну, не, понимаете, что ну невозможно столько золы древесной запастись, чтобы все, все поля, все гектары золой именно. Обязательно херачит химию, кто там пьяный там, э, как он называется там, работник, или не пьяный, или, или просто случайный человек с улицы, как он там бодяжил, как он разливал, хрен его знает, там непонятно что. И потом, если удобрение польешь, то на завтрашний нельзя брать, а ему звонят, нужно там нам три тонны, ну все, он вперед. И собирают. Вчера удобряли, сегодня вечером, сегодня с утра огурцы собирают с нитратами, там за 400 зашкаливает. Будь же собирать, собирать. А потом приходите вы в магазин и берете местные. Вот Хо, местные хорошо. Оно на вкус то нитрата не чувствуется, а так прибором по мере там зашкаливается. Что вы берете эти местные китайские? Берите да, лучше сами выращивайте. Эти бабушки тоже я наслышан И сам знаю Так, возвращаясь к ко... Вот огурцы Огурцы Вот такие, если кого интересует То в пачке где-то штук 20 Могу выслать им вам по Скажем, 25 рублей Ну, 25-30 рублей Хорошие, между прочим 100% схожесть Вот смотрите, все зашли, все я как делаю? Поддончик, расстилаю салфетки, расстилаю, высыпаю равномерно, чтобы не слипшееся было, а так немножко друг от друга, там хотя бы сантиметр между ними было. Рассыпаю семена, сверху еще э, салфетки, заливаю водой, и они настаиваются сутки, понимаете, чтобы салфетки пропитались. Если вы так попрыскаете, и они же не пропитаются. Они будут сухие, как были. Вот Сверху еще один такой поддон. Где он у меня? А, вот это наверное, стоял. Сверху поддон. Сверху такая бумажка, на которой написано, написано это вот проращенное. Вот обычно считается, что на проращивание семена влажны в влажных салфетках трое суток. Да какой трое суток? Вы представляете, тут хвостик 5 сантиметров. Какие трое суток. Тут в сутки и все. И надо в землю садить. Я не знаю, как сейчас. вот Хреново. Вот. Дальше что я делаю? Вот эти чешуйки, вот, которые остались. Вот они, чешуйки. Я их все-таки снимаю. Нахрен не нужно э, Технология какая. Вот так вот. Раз туда и все. Корешок сюда же. И сверху присыпаю. Но я чешуйки оторву. И вот так вот все. М -м -м -м, что я сейчас буду делать? Буду садить... Э ну, в основном в стаканчики, а вот эти я буду садить прямо в землю, вот хотя бы вот этот ряд, прямо в землю, просто сравню, это же время сколько тратится на стаканчики, на кручение, на набивание их, на раскладывание, на засыпание землю, это много времени, вот один ряд я сделаю просто так в землю, а остальные в стаканчики, потом, это у меня не все... Сейчас срочно побегу в магазин, потому что тут даже... Я вот смотрю, вот сколько... Тут еще хрен знает сколько войдет. Нужно добирать. Добирать. И возьму другие. Конечно, ну, это как бы... что там Чистые пруды F1. F1 что-нибудь возьму. Другое. Главное, что? Чтобы было F1, чтобы было много... Как оно? Много пучковая... Вот, чтобы э, как можно быстрее оно рос, потому что мне не надо длительного плодоношения, потому что тут июль, август и все, сентябрь уже, о -о -о, а в октябре вообще труба, тут все будет загибаться. Мне нужно, чтобы она посадил, выдал и все, я собрал, продал, все. Потом зима начинается. К сожалению, неотапливаемая. Очень хотелось бы отапливать теплицу, но не получается. Вот что по земле, я вот так вот перекладывал. Другие же видео мои никто не смотрит. Вы заходите на канал и смотрите, что я делаю, чего, откуда, куда. Никому же ничего не интересно. и мне тогда не интересно распинаться тут перед вами, блин. Мне нужна монетизация, понимаете? А что для монетизации? Мне уже подписчиков не надо, я подписчиков набрал. Мне главное часы просмотра. Вот если кто хочет мне помочь, или на карту башляйте, или смотрите по 10 раз мои ролики, чтобы часы набирались. Там какие-то 300 часов осталось, я не могу их набрать. В YouTube так сделан, что как бы вот по-логически так все больше, больше, больше, больше больше и набрал. Нет, они вот берут вот этот по месяцам, наверное, число просмотров и все. И вот, и вот так вот оно колышется, то вверх, то подход к 4000 просмотров, то вниз падает на 200-300 часов. Я не могу этих набрать, поэтому хотите мне помочь? Заходите, хотя бы смотрите. Не надо ваших денег вонючих. Вот. Может и не вонючих. Может хорошо, и прекрасно пахнущих. Я не знаю. Ну, жалко вам денег, жалко. Конечно, лучше на карту. Ну, не можете так, не можете. Я, я что, я, я ничего, компетенции нет. Вы просто смотрите. Если хотите помочь. А если не хотите, никак не помочь. Ни деньгами, ни часами просмотров. идите в задницу все. Все вместе с Ютубом, блядь не могу подключить монетизацию деньги нужны для чего я сажу для того чтобы продать и заработать если я 60 тысяч вот я заработаю до конца это хорошо меня еще там пологорода посажено так что если еще 60 а там еще у меня арбузы и дыни там у меня посажены так что ну... фу, так по земле слой земли и слой травы все равно никто не смотрит это блин можно сначала сама слой травы и слой земли все это пролил я где доставал шланг где-то до, чуть больше середины пролил этой водой чтобы все это заработал чтобы земля должна быть постоянно влажной если она будет сухой эта трава не будет перепревать и там ничего не будет никаких микроорганизмов не просто становится в развитии только когда полил в сухой земле и сорняки не растут. А такая вот полива начинает процессы. А для чего? Для того, чтобы земля была плодородная. Вот. Понятно, да? Вот. Ну, сегодня идет дождь. Погода такая серая. То идет, то не идет. Вот так вот травой. А, кстати, я когда посажу, потом сверху замульчирую вот так вот травой. С травой у меня проблем нету, я думаю косили там три стадиона недалеко и будут косить еще будут завозить Велосипеде. да а что вы хотели как в руках что ли машина нету и мульчировать для того чтобы меньше поливать и чтобы меньше испарялось понимаете какой режим можно конечно поливать но в каком режиме будут расти огурцы сухая земля мокрая сухая мокрая сухая мокрая понимаете пересохшая Опять мокрая. Нет, так не пойдет. Она должна быть постоянно влажной, чтобы влажность была одинаковая. Ну, чуть-чуть, чуть Они -чуть, чуть -чуть. А не так, что то, то влажность заливаешь, что сухо не пробьешь молотком. Нет, так не должно быть. Вот для этого трава, чтобы снизить вот эти колебания. <coughs> ну, и так приятно смотреть. Вот, и еще третье, что она перегниет, все-таки будет с нее удобрение зала уже тут есть домовая в общем что тут будет травяной настой зала вот ну вода ну, ну и все никакой химии ничего что вы не берете что вы не берете ну не вы не берете ну люди у нас такие есть вот у меня будет 100 рублей и смысла нету продавать теплица этогипта что тут ну 200 кустов что я должен по 15 рублей продавать она а хрен вообще-то досадить. Другой. Вот такие дела.